Всем доброго времени суток, я нахожусь в институте базальной имплантации, я счастлива, потому что мне поставили новые зубы, и они мне очень нравятся. Ну, конечно, результат превзошел все мои ожидания, это прекрасный результат, и мне очень удобно говорить, улыбаться, и я, конечно, хочу поделиться со всеми своими ощущениями, потому что я понимаю, насколько это важно людям, которые Мечтают исправить свою ситуацию в плане стоматологии, то есть получить красивые новые зубы. И они очень многие не знают о этом волшебном способе, который применяется только здесь, в институте базальной имплантации. То есть за несколько дней буквально ты получаешь голливудскую улыбку, комфорт, возможность а Кушать, и возможность улыбаться, возможность говорить, и просто хорошо выглядеть. И у меня, конечно, был очень сложный случай, и я очень боялась решиться на это, хотя я изучала довольно-таки долго, я приезжала в институт, знакомилась с доктором, и мне сказали, что мне нужно сделать предварительно. И вот я очень довольна, что попала к Курику Алексею Владимировичу, он мне сделал прекрасно операцию я спала я ничего не чувствовала ни боли никаких таких моментов отрицательных и потом когда я проснулась я все было уже позади и через день не поставили временные зубы и я уехала домой я снимаюсь санкт-петербургая это оказалось вообще все очень просто и не так страшно как я думала об этом и потом началось волшебство Маргарита михайловна очень внимательно, много раз делал мне приметки, Получился тот результат, именно который мы хотели, и даже, мне кажется, он превзошел с себя. А, огромная благодарность вот Марковида Михайловна, она просто, конечно, волшебница. Я только мечтаю в одном, чтобы открылось такое же а, отделение, такой же институт базальной имплантации в Санкт-Петербурге, потому что я, я понимаю, насколько это важно людям. А, и тогда и северо-запад может присоединиться, ему будет не так далеко их ездить. Но даже пока он еще не открылся, и это место волшебное только здесь, хочу сказать всем, что э, это даже при том случае сложном, который у меня был, все возможно. И очень рекомендую, очень рада результату, и решать свои проблемы только здесь. Благодарность всему коллективу Института базальной имплантации. Это прекрасная команда, которая очень хорошо, приятно работает. Здесь просто приятно находиться даже. И э, желаю, конечно, процветания позитивных пациентов, счастливых пациентов, которые уходят отсюда с улыбками. И э, хочу, чтобы все было успешно, сложилось, чтобы э, все было прекрасно. Вашем развитии. Спасибо большое.